И Путин, значит, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России ее удалось стабилизировать, и что вакцинация это добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра. Не я, это он имеется в виду, я его цитирую. Завтра он собирается, но Песков сказал, что это мероприятие не будет публичным. То есть он будет там в втихаря делать это, эту вакцину и прочее, прочее. И вот Марин Лепен призвала не ждать одобрения Евросоюза для применения спутника. И то же самое... Ангела Меркель подобное заявила удивительно. Вот ты знаешь, я не могу понять только одного, Денис. Странная вообще ситуация. В России все в жопе. Фармакология это вот этот шпигель, представляешь? Вот шпигель вот эта фармакология, да? Это возможно? — Конечно, нет, да, что, чтобы хоть какая-то нормальная фармакология была. Да что угодно, если там вот такие черти, воры и жулики, что угодно. Хоть, танк, хоть танкостроение, хоть станкостроение, хоть что хочешь, все равно, хоть фармакология, хоть медицина, если там вот такие вот черти, воры и жулики будут то ничего не работает. Да? При этом, обрати внимание, в Германии, во Франции, в других странах огромное количество серьезных фармакологических фирм, в том числе и в Израиле, да? и выход вакцины очень небольшой. Очень небольшой выход вакцины. А Россия и... и Китай вдруг выдали на гора невероятное количество вакцины, готовы делиться, продавать и так далее. Насколько я понимаю, вот сколько уголовных дел было и по радиостанциям, в армии и по каким-то другим делам, то есть покупали в Китае. Эти комплектующие собирали радиостанции в России, да, называли их как-то по-русски, да, получали бешеные деньги на эти заказы. Замминистра обороны сейчас из-за этого сидит. Какие-то люди привозили э, различные тоже железки, в, да во многих городах, ну в частности в Воронеж, да говорили, что это российское производство, то есть меняли китайские этикетки на российские и продавали это там в 3-4, в а то и в 6 раз дороже. Вот, мне кажется, Китай очень давно был готов к этой эпидемии. Я думаю, что неспроста она случилась, и что вот этот спутник 5 вот у меня глубокая убежденность, что это скорее всего китайская вакцина, которую. России просто дали, скажите вашу и продавайте и раздавайте и так далее, потому что другого объяснения нет, как может короткий срок такое большое количество вакцины появиться в Америке, представь, Америка, ну это, это даже не Китай. Это какой огромный потенциал, и Америка не может привить свои 300 миллионов, потому что вакцины не хватает. А в России уже все, полно вакцины, могут и во Францию, и в Германию, и куда хочешь, откуда. чудесно не бывает, поэтому для меня это очень странно. Меня тут поправляют по поводу фармакологии и фармации. Я понимаю, что такое фармакология. Фармакология – это наука о лекарствах, в том числе, и прикладная. Да, и она включает в себя фармацевтическую промышленность и фармации. Поэтому, ну, может быть... Эээ... Правильно было бы говорить, фармацевтическая промышленность да, в России э, не, не развита, но и фармакология не развита, наука о а лекарствах тоже не развита, а без нее не будет фармацевтической промышленности.